Есть же третий тост, мало все на что то такое. Но что значит не говорить третий тост? Надо просто помнить и чтить. Вот так поймите. Прости, что я не добежал до вражеского взвода, За сто шагов присел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе. В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах ли, в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиагу. Прости за лучшие года, возможных с другим. Прости за то, что никогда никто не повторил. Тот студент, соперник мой, очкарик, книг очей. Прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до да причин и смысла бытия. Прости, что первый не столь похож не на меня. Когда придут мои друзья, покаяться за брата. Прости их, нежная моя, они не виноваты. Что не спасли, не сберегли, поверь мне, их вина. Они свершили, что могли, наверх. Вся взяла война. В одной ширине и с ними я, под пулями пушман, Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости меня, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне выражение, понеб ⁇ и что ты набежал?